Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В наших краях уже с середины лета начинается настоящее пекло, отягощенное высокой влажностью. В тени 36, от относительно близко расположенного моря, тут всего 15 километров, в воздухе постоянно висит дымка водяного пара. Жуть! Если при такой погоде на кухне готовить, то отключенные плиты, жар добавляется к вот этой уличной погоде, и кондиционер просто не справляется. Поэтому я все чаще стараюсь готовить еду в это время года на улице. Причем выбираю рецепты очень быстрые, чтобы как можно меньше находиться вот в этой атмосфере. Сегодня хочу приготовить шашлычки из барани печени. Они очень быстро готовится, Но начну я не с шашлычков, а с салатиков. Это у меня белый сладкий лук. Нарежу его потоньше. В чашку. Немного соли и чуть-чуть яблочного уксуса. Это у меня хороший яблочный. А, это так классно яблоками пахнет. А, даже, наверное, не яблоками, а яблочным соком. Таким, знаете, кисло-сладким скорее. Лук вымять, чтобы сок дал. Отлично. Теперь сладкий перец. Надо нарезать также тонкой соломкой. Вот этот сорт продается в наших краях под наименованием Итальяна. Он не особенно сладкий, но и в у него нет совершенно. И обязательно чили добавить. Вместе с семенами, потому что чили у меня, к сожалению, не особенно острый. Масло оливкового экстравержен ароматного с горчинкой и перемешать. Все, салат готов. Еще к штачкам хочу молодой баклажан запечь. Опять же, масла и соли немного. И вот сейчас займусь шашлычками. Молодая баранья печенка никакого маринования не требует. Чтобы быстрее приготовила, срежу совсем маленькими кусочками. Буквально на один укус. Она в нашем лабазе продавалась сразу в таком виде, нарезанная тонкими ломтями. Если барашек не совсем молодой, то с печенки пленку лучше снять. Ну, которая на поверхности. Но это не мой случай. Палочки примерно полчаса в воде лежали. По идее, с печенкой, да еще нарезанной, так мелко, вымачивать шпажки не требуется, шашлычки быстро готовятся, балочки не успеют сгореть так, присолить черного перца немного и молотой зиры ну вот и вся подготовка можно приступать, да и угли уже готовы Хоть и быстро все происходит, но все равно жарко. Очень жарко. Красота какая. Отлично. Встретимся с вами уже во время пробы. Вот такой натюрморт получился Взял в магазине такие лодочки, потому что они посимпатичнее, на мой взгляд, чем тортильи выглядят Ну, это которые я здесь вместо лаваша использую Так, что касается вкуса Молодая печень малого барашка, это скатка. Она сочная, она нежная она мягкая, она быстро пропекается Самое главное, печень не пересушить. Вот только-только розовый цвет начинает уходить, сразу снимаем с огня. Ну, на разрезе розовый цвет начинает уходить. Сразу снимаем с огня. Она за счет запащенного тепла дойдет уже у вас на столе. Но и есть нужно, естественно, только горячими. Так, теперь по салатику. Салатик. М -м -м. Сладкий лук острый лук вкус яблочного укса кисленький такой, с яблочком М -м, чудо, и чили перец обалденное сочетание обалденное ну и баклажанчик как бы мне его вот здесь его свернуть так в эдакий ролл ножа с собой не взял ну ладно, буду так Обалденный, вкусный а, летний обед. Овощи, печеночка, салатики. Просто чудо. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Я скорее побежал в кондиционерном помещении, потому что жарко и с меня уже течет. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.